Поехали! Привет, ребят! Я опять волнуюсь и надеюсь, это быстро пройдет, и я смогу с вами нормально поговорить, внятно, без пропусков тем, о которых бы я действительно хотела с вами поговорить. И что бы хотела сказать? Разговорных видео не было очень давно, я занималась только каверами, занималась концертами, пыталась писать свои песни, что и делаю, в принципе, сейчас пишу. На самом деле хочу начать вообще с самых мелких мелочей. Это вот я покрасила волосы. В последнее время я просто смотрела на себя в зеркало и такая думаю, «Господи, что за чмо?». Не знаю почему, потому что я знаю, что я вроде бы симпатичная девчонка, но какого-то хрена моя внешность очень сильно меня отталкивала просто с головы до пят. И я что-то психанула, купила краску, попросила они меня покрасить. И, собственно, это и произошло. Я теперь темнее. Можете написать, как вам. На самом деле, я буду ждать много ваших комментариев, потому что мне много, о чем у вас надо спросить, попросить и рассказать. Второе, я купила себе телефон. Это 7 Plus на 256 гигабайт, ну то есть самое максимальное, потому что я решила, что телефон нужен и практичнее будет использовать для влогов всяких, потому что большой фотоаппарат я не возьму. Та мыльница, на которую мы снимали, она очень часто перескакивает между режимами, и поэтому, ну, просто, ну, невыносимо на ней снимать. Ты включаешь видео, она переключается на фото, там что-то делает, выключает его, когда тебе это, в принципе, не надо. Чтобы еще? Из мелких вещей еще хочу сказать, что я решила забросить Ask.fm, потому что, на самом деле, очень много всякой грязи, очень много непонятных вопросов, просто ни о чем. И какие-то люди, я прям чувствую, что это... Один человек пишет много вопросов, каких-то максимально тупых, чтобы проверить мою реакцию или, я не знаю, вывести меня на конфликт или что-то подобное, и поэтому я решила оставить это все. На вопросы я могу отвечать и в Твиттере, мне сейчас очень нравится его вести, я это делаю только второй день, но тем не менее это мне доставляет кучу удовольствия, на самом-то деле, вот, так что если вы не знаете, что я есть в Твиттере, можете перейти, посмотреть, что там да как, и как раз-таки для следующего видео, если вы, конечно, хотите, вы можете задавать вопросы в Твиттере э, с хэштегом Яскевич Ответь. Если вы максимально быстро зададите максимально много вопросов, то я максимально быстро запишу видео с ответами на них. Что-то со светом, но для камеры. Так как я уже купила себе телефон, о котором долго мечтала, потому что я сколько? 5-4 года ходила где-то с шестым м айфоном на 16 гигабайт, и очень удобно, когда ты была. Я тебе там надо что-то постить. И телефон просто такой выключает твою историю, которую ты записала. Ты ничего сделать не можешь, ты не можешь не сохранить. И короче, ты такой а! Just like what. И теперь следующая миссия это насобирать на фотоаппарат. Чтобы он был с автофокусом, чтобы не было вот таких вот проблем, когда ты перемещаешься, он не понимает, что ты делаешь, и ты размазанный, и непонятный. Так что будем собирать на фотоаппарат. А раз мы зашли на тему насчет денег, то хочу сказать, вы уже, наверное, заметили, что у меня была одна реклама на канале и еще пару рекламы в Инстаграме. Я надеюсь, вы к этому нормально относитесь. В принципе, я вас уже давно к этому подготавливала. Наверное, еще когда жила в Бугушевске, я говорила, что буду делать рекламу, но что-то, ну, у меня были определенные барьеры, связанные не понимаю с чем. То есть мне друзья говорят, Лера, ты чего? Если тебе нужно, ты делаешь эту рекламу. Ну, если она связана как-то с тобой, естественно. Я же не буду вам советовать то, чем я не буду пользоваться, или то, что просто выходит за рамки, короче, нормально. Вот. И поэтому, не знаю, можете еще раз написать, что вы об этом думаете. Надеюсь, вы к этому нормально отнесетесь. Я почти уверена, что у меня умная, адекватная аудитория, и с этим проблем не будет. Еще я хотела поговорить с вами о об университете. Я уже на втором курсе, и у меня сейчас начинается зачетная сессия. Мы всей группой уже завалили один зачет по специальности, потому что ничего не делали. Не знаю, почему мы ничего не делали, некоторые не делали, потому что их это не интересовало, у некоторых были другие дела, там проекты, в которых они участвуют. У нас от университета был проект хедлайнер, там все что-то выпендривали, бегали. И знаете, в последнее время меня начали посещать ну, как в последнее время, даже, наверное, последний год меня посещает огромное количество мыслей насчет того, что, э, в принципе, я сама определилась. То есть я понимаю, кем я хочу быть, что я хочу делать. Вот. Почему я ничего не делала? Потому что мне не втыкает эта профессия. Я не знаю, что делать, очень хочу перейти на заочную. Я хочу заниматься музыкой, серьезно заниматься музыкой. Либо забрать документы. Вот. И, собственно, из-за этого всего возникает вопрос, стоит ли мне тратить большую часть своего времени, драгоценного времени, потому что ты не знаешь, что может с тобой произойти на университет, который, в принципе, отнимает время ни на что. Но мне больше нравится второй вариант. Ну, тогда кем я был? Как бы вы ко мне относились, если бы я кинула университет? Ой... Есть вещи, которые университет действительно может дать себе в чем-то развить, в чем-то подтянуть. Даже, блин, банально в общении со взрослыми людьми, с преподавателями или в общении со сверстниками. То есть, ну, тут много всяких факторов полезных, но больше, на самом деле, минусов. Я еще в начале года сделала себе лист такой, плюсы и минусы обучения. И, к сожалению, плюсов, чтобы покинуть университет, было больше. Сложно, сложно. Очень много разных мыслей посещает насчет того, что я трачу часы своей жизни не на то, что хочу, могу, люблю. И от этого немножечко, знаете, внутри так грызет. Хочется заниматься музыкой, только музыкой, ну и прочими творческими штуками развиваться, как-то в этом раскрепчаться, постигать что-то новое. И собой хочется заняться там. Может быть, записаться на какие-нибудь курсы, чтобы как-то постигнуть вот эту вот нотную грамоту, начать писать музыку именно сама, даже хотя бы через какое-нибудь приложение на компьютере с помощью своей миди-клавиатуры. Вот. подкрепляю это, естественно, своими текстами, которые я тоже сейчас стараюсь писать. Я понимаю, они не идеальны, но, тем не менее, у нас уже есть четыре песни, и они милые, душевные. Я надеюсь, они вам нравятся, так что тоже можете написать, что вы об этом думаете. И... Я постараюсь сдать экзамены, если у меня получится, я, конечно же, переведусь на заочное, чтобы диплом все-таки был, не знаю зачем, но пусть будет, маме будет спокойнее, но если что-то не получится, то я, наверное, просто соберу документы. Потому что мне кажется в моей жизни есть вещи намного важнее университета, и, и я хочу распоряжаться своей жизнью так, как я хочу, а не идти, наверное, по системе, знаете, по вытоптанной дороге, которая известна всем, легка, то есть стабильно, и ну это как батут запасной. То есть ну, не знаю, не знаю. Мне очень интересны ваши мысли на этот счет, поэтому если не будет сложно, пишите. Есть тема насчет концертов. Мы сейчас сделаем такой небольшой тур по городам Беларуси, мы уже были в Бресте, мы были в Гомеле, мы были вот вчера в Витебске, я, кстати, такая что-то вдохновленная приехала, вот, хоть я ужасно устала, я не знаю почему, я сегодня проснулась в 12 в час, такая, понимаю, что я еще сплю, покушала, еще сплю, сходила в душ и такая, блин, надо записать видео, это меня точно как-то взбодрит, поднимет мне настроение, кстати, так оно ну и есть, Я что-то такая, на а -а эмоциях внутри, господи, это невероятно круто, понимаете? Просто сейчас в концертных программах, которые мы делаем, естественно, мы поем каверы, но мы еще и добавляем свои песни. Сейчас на данный момент у нас их четыре в сайте ездят. Это Алиби, это Унеси меня, это Давай не будем, Героями Титаника и Джон. И знаете, какое счастье на концерте меня охватывает, когда люди... Поют мою песню, которую, в принципе, текст они нигде не могли прочитать. Значит, они ее слушали. Или когда поют алиби, допустим. Это просто шок. Потому что алиби есть в записи, только в какой-то концертной, вроде бы, с Москвы. И, ну... Это же, ну, такое счастье. Ну, я прям не могу. Я прям таю-таю-таю на губах. Может, это и прибавляет лишних амбиций, знаете, какой-то чрезмерной уверенности, которая, возможно, и не нужна. Но... С этим так классно живется. <смех> Просто как будто вот я нашла себя, и, и я делаю все не зря, и для кого-то, и... Я не могу это описать словами. Не знаю, может ли кто-то... Вот. Я очень хочу заниматься музыкой, я очень хочу научиться писать тексты, которые будут не только прям эмоционально как-то подавать э, все мои мысли, но еще и так литературно красиво, наверное. меня. Хочу похудеть и немножечко совсем, ну как, потянуть себя, потому что смотрите, свои старые фотографии, как только я из Бугушевска выбралась, когда я в Минск. Когда я была в Бугушевске, я бегала, там занималась, ходила, с Наташей на шейпинг, мы там большой группой с женщинами занимались. И то есть, я просто смотрю на фотографии, где у меня такие ноги потянуты, я на пластичке же ну прикольно. И сейчас я понимаю, что ну, я уже давно ничего не делаю со своим телом, кроме того, как хожу на физкультуру и только которой прогуливаю, у меня целых 8 пропусков. Я не знаю, как мне закроют эту сессию, дай бог это произойдет. Вот, и поэтому... и поэтому вот сейчас я хочу заняться своим телом, чтобы вам не только было приятно слушать меня на концертах, но еще и приятно на меня смотреть. И мне было приятно ощущать себя в своем теле. И такая тема, которая, наверное, очевидная. И думаю об этом стоит сказать Мы с Аней переехали в новую квартиру Только я и Аня Причины Я не хочу вдаваться в подробности Потому что в принципе В этом смысла нет, это не моя история Вот Скажу, что мне очень нравится Наша квартира, здесь очень уютно здесь вот я сижу на диванчике возле окна, которая просто в пол, тут за камерой стоит тренажер, на котором я бегаю. Я посмотрела в интернете занятия, что если... Тут велотренажер, а не беговая дорожка. То есть, чтобы похудеть, можно заниматься по 15-20 минут на тренажере, вот, каждый день. И теперь у меня есть такая программа и цель, и я это делаю, там потом минимально какие-то занятия. В общем, круто. Камера перестала записывать, пришлось замолчать и все. В общем-то, я обо всем так понемногу сказала, о чем хотела. Надеюсь, вам понравилось это видео. И не забывайте, пожалуйста, мне бы хотелось снять видео-ответы на вопросы, если вам не будет сложно. В твиттер «Яскевич ответь» под хэштегом «Вопрос пишите», я обязательно на него отвечу. И еще, вот, мы недавно сегодня не ложились спать, и я такая, типа, «Аня, дай свой телефон, открой заметки». У меня пришла такая идея в голову Я достаточно сентиментальный человек Есть фильмы, которые меня постоянно доводят до слез Несмотря на то, сколько времени пройдет Если я его посмотрю, я все равно буду рыдать просто как белуга, скажем так как сучка буду ролять, что тут уж таить Сучка это нормальное слово Я вот вчера на концерте Пусти свобода, сука, от тебя проблемы Или там еще в какой-то песне есть, сука то есть... А у меня мама еще с папой были на концерте Короче, простите за взбивчивые мысли Они постоянно как-то рекой уносят у меня непонятно куда В общем, я хочу записать видео В котором я вам расскажу о фильмах Которые доводят меня до слез Так что Спроси Яскевич Ой, Яскевич, ответь Видео про фильмы, что вы об этом думаете, обо всем том, что я вам уже рассказала. Пожалуйста, пишите комментарии, мне очень будет интересно их почитать. И напоследок, наверное, скажу, что с момента, как я начала записывать, писать свои песни, мне немного... Ну вот, знаете, интерес записывать каверы немножечко утихает, потому что ты видишь классную реакцию своих зрителей на твое творчество, и тебе хочется заниматься больше своим творчеством. Но каверы, конечно же, будут. Я просто хочу свой контент э, немножечко деформировать, совсем немного. Каверы, мои песни, они будут появляться на канале, это само собой. То есть это неотъемлемая, это неотъемлемая часть меня, поэтому да. Но я хочу его сделать более разговорным, хочу вас как-то... Сближать с собой, знакомить себя с вами и вас со мной. Поэтому надеюсь, это видео станет началом чего-то нового. И надеюсь, что это не просто мои слова, как я обычно люблю сказать и ничего не сделать. Желаю вам прекрасного настроения, самоопределения, у кого-то сейчас выпускные начнутся, простите, в этом году я, наверное, вам не помогу с песнями, но надеюсь, вы прекрасно исправитесь и без меня. Я вас безумно люблю, ценю, спасибо, что слушаете меня, спасибо, что смотрите меня, особенно долгие монотонные трендящие видео, которые просто, ну, ну, типа, что? Вы делаете меня счастливее и помогаете мне чувствовать себя нужной, вот, а это главное, и... У вас тоже все будет хорошо и все получится. Главное, верьте в это. Вот. Я вас опять-таки люблю. И всего вам самого светлого.